будете спрашивать или нам что-то сказать? Как удобнее. В двух словах. Мы сегодня долго обсуждали проблему гуманитарных коридоров, о которых договорились на прошлой встрече, но которые абсолютно не работали по причине неисполнения украинскими вооруженными силами на местах распоряжения их командования и их администрации. Мы Поставили вопрос ребром, не очень понимаем, как это объяснить. Но надеемся, что начиная с завтрашнего дня эти коридоры, наконец, заработают. Украинская сторона дала нам в этом свои заверения. Кроме этого, продолжилась дискуссия по политическим и военным аспектам. Однако она идет непросто и говорит о чем-то позитивным пока рано. Могу лишь сказать, что мы приехали с большим набором письменных документов. Мы уже взяли конкретные договора, проекты, предложения. И надеялись, что сегодня по части тех пунктов, о которых вроде бы уже договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол. Однако украинская сторона все эти документы забрала на изучение домой, вот, подписать что-то не смогла на месте, вот, ну и сказали, что мы вернемся к этому вопросу, наверное, на следующей встрече. Скажу честно, что наши ожидания от переговоров э, не оправдались, вот, но мы надеемся, что в следующий раз сумеет, сумеем сделать более существенный шаг вперед. Вот, переговоры будут продолжены. Кто-то еще хочет что-то добавить, точнее, делегации? Я добавил. Тяжелые партнеры, безусловно, и мы это представляли, поэтому, конечно, мы хотели, чтобы сегодня уже были достигнуты конкретные договоренности хотя бы по части обсуждавшихся вопросов, увести в Москву конкретный Результат по важнейшим направлениям наших консультаций, но мы видим, что это оказывается сложно, поэтому переговоры действительно будут быстро продолжены, не будем тешить себя иллюзиями, что на следующем шаге, через шаг будет достигнут финишный результат, это будет... Достаточно тяжелая и последовательная работа. И не будем надеяться на то, что наши коллеги сразу займут некую позицию, близкую к нашей, которую затем будут безукоризненно выполнять. Подчеркиваю, консультации будут, безусловно, непростыми. На сегодня архиважным, как подчеркнул глава, Нашей делегации Владимир Ростиславович Мединский. Это гуманитарные коридоры. Тысячи и тысячи людей ждут в Мариуполе, в Волновахе, ждут возможности сохранить свои жизни, жизни своих детей, родителей. Те люди, которые стреляют по ним и не дают возможности пройти по открытым гуманитарным коридорам, это по сути своей фашисты. Это по сути своей просто не люди, которые прикрываются людьми, как с живым щитом, не пуская их пройти по открытым гуманитарным коридорам. Мы сегодня достаточно подробно обсудили эту тему. Хочется поблагодарить руководство Минобороны России за предпринимаемые усилия детальное и системное. И хотелось бы выразить надежду в том, что ближайшее Попытки вывести людей. Мы обсудили сегодня конкретное направление с географическими названиями, совершенно детальными подходами. Надеемся, что следующие попытки вывести людей будут предприняты буквально в кратчайшее время и будут успешными. Спасибо. Thank you.